Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, преподаватель школы Натальи Пугачевой, консультант Фэн-шуй и Цемент Дунзя. Мы продолжаем серию видео по чтению жизни методом Цемен Дунзя. И я сегодня расскажу, что мы можем увидеть во дворце жизни на примере карты жизни нашего знаменитого танцора Николая Цицкоридзе. Николай Цискоридзе сейчас занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Родился он 31 декабря 1973 года в городе Тбилиси. И э, час рождения, час свиньи я взяла из открытых источников в интернете. То есть сама не восстанавливала, а просто взяла э, готовый час. Я надеюсь, что вы все уже умеете находить дворец судьбы в карте рождения Дунзя. Если кто-то не знает, как это делать, как находить дворец судьбы, вы можете пересмотреть наши предыдущие видео на нашем канале и разобраться с этим вопросом. Подробнее, как находить дворец судьбы, я расскажу на наших открытых мастер-классах по чтению жизни, которые будут у нас проходить уже совсем скоро в нашей школе. И вы можете туда прийти, заполнив ваши контактные данные в форме подписки, Перейдя по ссылочке рядом с этим видео, вы получите специальное пригла приглашение на эти мастер-классы. Поэтому переходите по ссылочке, вводите контактные данные и ждите приглашения на мастер-класс. А на этом слайде я просто выделила дворец судьбы Николая Цицкоридзе. Он находится на северо-востоке в этой карте, в этом раскладе. И мы с вами видим, что во Дворце Судьбы находится главный дух Цемендунзя Джифу, который наделяет этого человека лидерскими способностями. То есть Николай Цацкоридзе — прирожденный лидер. И, конечно, он это доказал своей жизнью, своей деятельностью, став, став ведущим танцором в Большом театре и занимает самую высокую позицию в Академии русского балета. Это должность выборная, и он, конечно, ее заслужил. Также во «Дворце судьбы» мы видим ворота ранения. Это также говорит о смелости Николая Цискоридзе, о том, что он не боится трудностей и готов отстаивать свои позиции. Мы знаем, что у него был конфликт в Большом театре после того, как была проведена реконструкция этого здания. И у Николая Цискоридзе было свое видение – по этому поводу, и у него был конфликт с руководством Большого театра. Этот конфликт был достаточно долго, и, тем не менее, Николай Цискаридзе отстаивал свою позицию, то есть вот эти ворота ранения отражаются в его судьбе. При этом обратите внимание еще на Юго-Западный дворец, это Братский дворец Николая Цискаридзе. и здесь находятся ворота Шок. Ворота Шок связаны с говорением, это ворота, которые помогают в работе адвокатам, преподавателям, политикам И Николай Цискоридзе получил также юридическое образование. Он сам о себе говорит, что всегда выходит на дискуссии, на споры или на какие-то выступления очень подготовленным. С ним сложно спорить. Из него получился бы на самом деле хороший адвокат. То есть знаки юго-западного дворца также близки и понятны Николаю Цискоридзе. И также отражаются на его судьбе. И также стоит обратить внимание на Южный дворец. Здесь находится звезда Тяньфу «Небесная помощь». Эта звезда говорит о связи с литературой, с искусством, человеку хорошо быть артистом. И почему мы обращаем внимание на Южный дворец? Потому что это самый полезный дворец в карте Николая Цицкоридзе. К теме полезных дворцов мы вернемся уже на курсе по чтению жизни. Тех, кто интересуется прогнозированием событий с помощью этого метода, хочет расширить свои возможности консультанта, приглашаю на этот курс по чтению жизни, который у нас будет проходить в нашей школе уже в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал YouTube, нажимайте на колокольчик рядом с этим видео, чтобы не пропустить новую и интересную полезную информацию. И еще раз хочу напомнить, что у нас в ближайшее время будут открытые мастер-классы по чтению жизни цимэндунзя переходите по ссылке ниже заполняйте ваши контактные данные чтобы получить приглашение на этот мастер-класс где вы сможете познакомиться с этим методом глубже и встретимся на мастер-классе с вами была татьяна смирнова увидимся в следующих видео